Есть у вас тема, нужно ее реализовать за полгода, вы не знаете, с чего начать, неопределенность высокая, риски большие, потому что нужно инвестировать в эту тему. Вы берете и расписываете устав проекта, у нас будут такие задания в рамках внедрения системной работы. Мы все этому научимся. Это магическая технология, которая позволяет снизить неопределенность при решении проектной задачи. Он вобрал в себя и PMI, и PMBOK который полностью соответствует ГОСТу, стандарт управления проектами, он выбрал в себя agile подход, и мы исключили из него все ненужные моменты для того, чтобы максимально сфокусировать команду на проектной задаче в условиях того, что бывает еще не совсем понятно, как к этой проектной задаче подступиться.